Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй-наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. При проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности в 2017 году объем нарушений в денежном эквиваленте составил 547 миллиардов рублей. Соответствующий отчет представил председатель счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам. В отчете указывается, в кавычках, падение данного показателя в два раза. Приводятся якобы положительные сдвиги. Только буржуазия, имея на руках факт о краже 500 миллиардов чиновниками, может говорить о положительных тенденциях, в очередной раз доказывая, что воровство народных денег – это норма при капитализме. Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на пленарном заседании Госдумы озвучил результаты анализа что с 1 января 2019 года стоимость вывоза твердых коммунальных отходов вырастет в десятки раз. Наибольший рост мусорный платеж покажет в Красноярском крае – 56 раз, на Емале – 33 раза и в Ангушете – 18 раз. Ежегодно буржуазная власть поднимает тарифы, и это будет продолжаться, ведь пока существует частная собственность на средства производства, гнет и эксплуатация будут только расти. Число жителей России продолжает сокращаться, несмотря на существенный миграционный прирост. Это подтверждают новые данные Росстата, вновь опровергающие один из важнейших тезисов президентского послания Федеральному собранию от 2016 года, что естественный прирост населения продолжается. товарищ, пока существует капитализм, вымирание народа будет продолжаться и только при социализме эту ужасную тенденцию можно будет остановить. Концерн «Калашников» к концу 2018 года поставит Росгвардии до 10 комплексов «Стена», которые предназначены для защиты от агрессивно настроенных российских граждан. Этот комплекс предназначен не только для защиты бойцов Росгвардии от толпы в зонах массовых беспорядков. В этом щите есть удобные бойницы для расстрела толпы. Огневое воздействие на толпу осуществляется при помощи штатного вооружения бойцов. Товарищ, эти стены буржуйская власть строит, потому что боится тебя и гнева пролетариата. К счастью, если наемные работники объединятся и осознают свои классовые цели и задачи, никакие стены помехой не будут. Волгоградский тракторный завод в пятый раз избежал банкротства. Арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело о банкротстве ОАО «Территория промышленного развития ВГТЗ». Ранее арбитраж уже четырежды отклонял аналогичное заявление от налоговой инспекции региона, администрации Волгограда и двух ООО. Вот что происходит в нашей стране с советским наследием. Знаменитый Сталинградский тракторный завод, один из символов военной мощи СССР, уже в пятый раз оказывается на грани банкротства. Товарищ, пока еще осталось хоть что-то, пока страна окончательно не превратилась в сырьевой придаток, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.